Основной характеристикой любой линзы является ее фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние, тем сильнее увеличивает или уменьшает линза. Но когда человек заказывает очки у окулиста, линзы для очков подбираются не по фокусному расстоянию, а по их оптической силе. К примеру, оптическая сила линзы в моих очках составляет минус 4 диоптрии, или попросту минус 4. И в этом фильме мы разберемся, что такое оптическая сила линзы, и как она связана с фокусным расстоянием. Если собирающая линза имеет фокусное расстояние 1 метр, то ее оптическая сила по определению равна плюс одной диоптрии. Поставим прямо перед ней еще одну такую же линзу. Две одинаковых линзы в два раза сильнее, чем одна, и их суммарная оптическая сила равна плюс двум диоптриям. Действуя в два раза сильнее, они отклоняют прессевые лучи на вдвое больший угол, поэтому фокусное расстояние становится в два раза короче. Если поставить прямо перед ними еще одну такую же линзу, их суммарная оптическая сила станет равна плюс трем диоптриям, Лучи отклонятся в 3 раза сильнее и фокусное расстояние уменьшится до одной трети метра. Так что, по общему принципу, собирающая линза имеет оптическую силу в плюс n диоптрий, если ее фокусное расстояние равно единице делить на n метров. Поэтому оптическая сила линзы есть величина, обратная ее фокусному расстоянию. А теперь мы выполним лабораторную работу и измерим оптическую силу этой собирающей линзы. В солнечный день можно измерить фокусное расстояние линзы напрямую, но как быть, если день пасмурный и на небе нет солнца? Установим линзу на оптической скамье на некотором расстоянии от источника. За линзой поставим экран и будем отодвигать его от линзы, пока изображение источника на экране не станет щетким. Расстояние от источника до линзы равно 30 см. От линзы до экрана – 55 см. Удобно считать, что наша линза сама состоит из двух линз. Первая из них с фокусным расстоянием 0,3 метра преобразует расходящийся пучок в параллельный, а вторая с фокусным расстоянием 0,55 метра преобразует этот параллельный пучок в сходящийся. Оптическая сила первой линзы равна 3,3 диоптрии, второй линзы 1,8 диоптрии. Суммарная оптическая сила обеих линз равна 5,1 диоптрии и тем самым фокусное расстояние нашей линзы должно быть чуть меньше, чем 20 см. Смотрим на ее спецификацию. Здесь указано фокусное расстояние в 200 мм. В рассеивающей линзе пучок параллельных лучей расходится из мнимого фокуса, и ее фокусное расстояние считается отрицательным. Если оно равно минус четвертой метра, то оптическая сила такой линзы составляет минус 4 диоптрии. Поставим вплотную к рассеивающей линзе в минус 4 диоптрии собирающую линзу в плюс 4 диоптрии. Она вновь превратит расходящийся пучок в параллельный. И суммарная оптическая сила системы станет равной нулю, ведь теперь она не собирает и не рассеивает световые лучи. В этом смысле набор пробных линз для офтальмологического кабинета похож на своеобразную кассу для счета. Здесь есть положительные числа, отрицательные числа и ноль между ними.